Вот Знаете, такой бывает момент, когда вот, есть такая точка невозврата, наверное, такое вот решение, момент, когда нужно принять это решение. Пока ты его не принял, оно тебя все равно будет тянуть, будет вытягивать вот эту энергию из тебя, да? оно будет, а, ну, потому, что, потому что нужно ее перейти. Вот, то есть вроде бы я, от, я, причем я не сказала, что я не буду это, я это отложила. И вот я отложила, все, у меня какой-то смысл вообще всего это там потерялся. Я перестала вообще э, чувствовать, что я делаю для чего, и у меня опять все рухнуло, весь мир рухнул в декабре примерно после такой новогодней запары. Я просто вся была вот, ну, э, энергетически очень истощена. Это очень такое плохое чувство, когда ты работаешь на нелюбимой работе, когда ты делаешь что-то, чтобы делать когда ты не понимаешь очень многих вещей, которых ты делаешь, что и для чего, и это высасывает, это реально высасывает человека. И э, я решила бросить все и теперь уже не попробовать, а уволиться из компании. Я поехала туда, ну тоже типа с билетом в один конец примерно так. Вот. Это у меня такая приказка, что обычно, когда люди там войти куда-то в водоем, да, надо там, палочку пощупать воду померить. А я сразу прыгаю, а там же посмотрим, слова, нет. Вот. Вот. И в 2015 году, в феврале, я вот так уехала.